1 апреля россияне получат для расчетов третью форму национальной валюты — цифровой рубль. Его будут выпускать в виде цифрового кода и хранить на электронных кошельках. Центробанке. Эмиссии цифрового рубля, учетом финансов и ответственностью за сохранность денежных средств на счетах россиян, будет нести Центральный банк России, так как это третья форма денег. Цифровой рубль будет под полной защитой государства. Создание цифрового рубля находится в стадии по сути разработки. И цифровой рубль по своей покупательной способности ничем не отличается от обычного, привычного нам рубля, что наличного, что безналичного. То есть просто э, будет еще одна форма э, существования рубля. Цифровой рубль создан для того, чтобы сократить долю наличных денег, а также для контроля за расходованием бюджетных средств. Он будет удобен и для покупателей, и для бизнеса. Когда он станет полноправной валютой, его можно использовать для переводов, оплаты товаров, а также как надежный способ сохранения денежных средств. Также важным аспектом является то, что его можно будет использовать без доступа к интернету. До сих пор точно сказать никто не может в каких случаях цифровой рубль будет использован. Но уже сейчас можно сказать, что безусловно будет использоваться в расчетах за товары и услуги. Как для бизнеса, так и для физических лиц. Вопрос в том, насколько его можно будет использовать для чисто финансовых операций, кредитов, депозитов. Пока с этим, я думаю, определенности нет. Эксперты считают, что для бизнеса создание данной национальной валюты будет приносить больше выгоды. У них снизятся расходы на инкассацию, а также на них никак не повлияет банкротство банка, так как средства будут находиться на электронном кошельке. Для физических жилец почти ничего не поменяется, просто добавится еще одно платежное средство. Но самый большой плюс у государства, потому что благодаря внедрению цифрового рубля повысится уровень финансового контроля и за прозрачности платежей. Внедрение цифрового рубля потребует перестроить многих бизнес-процессов и со стороны банков, и со стороны предприятий. Во-первых, для банков введение цифрового рубля будет означать потерю контроля над значительной частью расчетных счетов предприятий. С другой стороны, самим предприятием будет более спокойно за свои средства. Для бизнеса это более безопасно, чем держать деньги на традиционном расчетном счете. На данном этапе нет абсолютной уверенности, что новое платежное средство будет обширно применяться. Возможная невостребованность этой валюты на рынке может замедлить ее развитие. Дарья Степанова, Карина Саяхова, Универньюз.